Они вот приходят в магазин старик. Я тут у вас вчера шарики купил, воздушные. Че вы такое продаете? Вот в моем детстве были шарики, так шарики. А это барахло какое-то. Деньги верните? Удивленный продавец уточняет. Скажите, а я... И понял, они что, были не круглые? Э, 네, круглые. А что, лопаются? Не, 네, не лопаются. Ну что тогда, сдуваются? Да, не сдуваются. Ну что тогда-то? Эх, не радуют. Мысль. Ох уж эти продажи. Предполагаю, что прежде чем взять деньги у клиента, хорошо бы поинтересоваться и понять, а ему действительно нужна наша помощь. Точно? Для того, чтобы это понять, я сначала просто встречаюсь с людьми, общаюсь. Приглашаю вас на встречу, на которой отсутствуют какие-либо обязательства. Слово вам, энергии, эмоции. Пока. Желтый мужик.